соответственно на другие классы так тут нужно на штурма что-то более-менее нормально начнем мы со 90 пожалуй О, с пяти коробок нормально еще с двух еще одна Охренеть, серьезно. Так, ладно. Сейчас мы ее спрячем. Так, спрятали. Офигеть, я такой недавно первый раз вижу. У меня, правда, раз было, что я выкрутил золотую АМ-ку, потом для фейси крутил обычную, и мне после золотой через 10 коробок еще обычная упала. Вот это было тоже прикольно. Так, на инженера сейчас по 90 покрутим в первую очередь. 16 карточек. О, полтосик дропнулся. Уже что-то. Что-то уже есть. ну как и в 90 штуки подряд 7 коробок две штуки это угар так походу сколько 250 сейчас упала нормас еще соточка походу упала до сколько там полтинник, может Больше половины уже собрано. Еще дропнулась. О, еще прям по сотке сыпет с пяти коробок. Что-то прям как-то. Как-то странно для по 90 Ой, и косарь еще. <с> ну нормально вообще. Зачетненько, зачетненько. Блин, два по 90 можно уже собрать почти. Так. Крутанем еще Крис. Танем Крис. Пала карта, значит его там нет, он навсегда. Еще одна карта. Крутим дальше. Золотой Крис. Нормально. Второе золото за сегодня. Это прикольно, это прикольно. Прям везучий какой-то нереальный аккаунт. Золотой Крис, блин. Так. М -м, тут есть выхлоп, даже не знаю, кракен крутить или нет. Надо покручу штен. Так, карта упала. Почти на три дня, на Стен упал, все. Стен есть, отлично. Тоже какой по счету донат мы выкрутили, так. Стен, F90, это 2. Так, крис золотой это 3, петух это 4. Четыре Дона. Ну там, в принципе, в 92 раза упал, можно считать, что 5. Так. Not bad, not bad, может еще что-то покрутить? Так, что можно покрутить, что можно покрутить? Может Тауэр выкрутить, хотя он такой себе, конечно. Винчестер. Давайте Винчестер покрутим, вдруг золотой дропница. Так, чисто по фану, Все равно тут, уже нормально мы тут нафармили кредов, карта, по-моему, упала, да. Ой, нафармили дона, то есть, с кредов, кредов-то мало ушло. Так, апнали рамба, долго как-то зоня А, ну хотя коробок не так много было прокручено просто. Так он вот на этих иконках э, выглядит э, сексуально, это нечести. И на карте черного рынка, и на самой иконке. Но золотой, конечно, еще сексуальнее выглядит. Так, на 6 дней уже напанул. Нормально так сыпется. На время, правда. Никак F90 навсегда. Так, Минчестер упал, мы перекрутили лишние 5 коробок, так нормально, так получается пятый дом, давайте Крейзи Хорс покрутим. Может еще какой-нибудь золотой дом дропнется Было бы хорошо Крейзи хор пока не подается нашим чарам кручения коробок. Так, еще одно звание опнули. На 11 дней уже Крейзи Хорс. Но уже дом не так хорошо падает, я смотрю. Да это он пободрее так сыпался. Видать, удачу уже выработал на этом аккаунте. Но он все равно упадет, потому что он не может не упасть такого количества коробок это нереально на 20 дней уже скоро до месяца дойдем 22 дня о как красиво 999 кредитов Так, тут и ветераны. Недалеко уже, не за горами. Неужели золотой упадет? Было бы норм. 25 дней, да возможно до месяца мы дойдем, так почти месяц, еще чуть-чуть и долгожданный месяц придет. Он и есть месяц наш так сейчас скоро ветеранчики у нас будут crazyзи хорс как-то вообще плохо падает по 90 Не, неплохо очень сыпется эти карточка нового не предложили все по старенькому всякие випки тайпы так ну что он там упадет сегодня крейзифорс там новости вообще есть у кого-то какая-то информация есть касательно этого пишите в комментариях когда упадет crazy форс угадает тому пирожок по почте выше 38 дней ебанутся. Не хочет падать. Сейчас уже с ракет будет дней. Апнули мы ветераны. И с ракет дней тоже апнули. Но это прикол какой-то вообще. Что у нас шансы на Crazy Horse? О, неужели упал? Так, это получается шестой, по-моему, дон уже. Так, что еще можно покрутить? Стен мы выкрутили или нет? Что-то я уже рожу... Так. Да, стен мы выкрутили. Угу. Так, тогда тавар можно покрутить, в принципе. Кредиты есть, все есть, вдруг золото пойдет. Как-то на время так бодро сыпется. Обычно если на время бодро сыпется, то ни хера не падает. Ну, навсегда в смысле. Так и бывает. Так, карточка упала. Еще одна. Две подряд. Просто хочет чтобы мы купили это говно за тысячу кредов или сколько там давайте посмотрим сколько а тут не пишет надо вот здесь вот смотреть Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. так да 1000 кредов все верно не брат тысяча кредов нам не надо пойми но еще годик назад я бы за тысячу кредов его бы для бы выкрутил. То есть купил бы по карте. А так... Не-не-не. 10 дней нападало и 2 карты черного рынка. О, уже почти 13 дней. Еще одна карта упала, еще одно звание, уже 27-е. Нам все там напоминают, что РМ у нас раз блокирован. 14 дней. Три карты. О, и Тавер навсегда. non bad, non bad. Так, заработали сколько там тысячу корон, походу. Сейчас за варбаксы коробочки висят. Так, давайте еще чуть-чуть, наверное, покрутим все гливном. Стесняться, как бы. Думаю, стесняться не стоит. Так, давайте Ака альфа выкрутим. На день упал. Так, выпала карта. Ой, скукота уже. Крутишь, крутишь. Вначале было повеселей. Так, вот выплака кальфа. Все. Еще один Ой. Мне прям по две пушки подряд на этом аккаунте постоянно сыпется. Вот прикол. Так, может М4 с МГК там еще выкрутить. Или какой-нибудь Макмиллан. Торум-порум-порум. Да, в принципе, нам уже достаточно накрутили. Я думаю... Можно какие-нибудь скинчики, в принципе, купить, но... Наверное... Наверное, вообще оставлю эти кредиты... Так, у нас 2К Альфа, Стен, 2Ф90. Так. На медика тут уже была бинелька. Мы выкрутили еще Тауэр и Минчестер. Вот так вот. Так, на инженера у нас теперь золотой Крис. И по 90 в карточках. Так, на снайпера. Выхлоп и Crazy Horse. Итого это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 донатов выкрутили. С 1365 кретов вроде. Нормально. Да? Я думаю, что нормально, достойно. Я думаю, это достойно вашего лайка и комментария. И подписки на канал.